Всем привет! С вами снова я, Сэм. И это уже... Не знаю, какая часть, но мы, короче, продолжаем э, выживать в обычном мире Майнкрафт. Это наш летсплей. Майнкрафт версии 1.12.2. Короче, что я хочу поделать. Вот у нас есть тропинка в шахту, вот мы построили. им так прикольно. Такая тропинка. Прикольная шок, -то, короче. И мы выживаем, да. Э -э, сегодня у нас есть серия, да? Да, есть серия. То есть. Да, то есть и у нас есть серия. Да, сегодня я вот запишу для вас ролик вот этот вот. Ну да. Ну да. Блин, а как теперь туда попасть? Так долговато будет. Так. Ну. У нас сломалась кирка. Да уж. Короче. Давайте сделаем железный. Сложим сюда все ненужное. Так. Короче, дасло. Сложим сюда все ненужное. Кирка понадобится. Вот это можем сделать. Пожарим. Кусок угля понадобится. Пожарим. Пожарим на нем что-то. Сделали кирку, сейчас будем копать. У нас, кстати, цыпленочная ферма есть. Ну да, цыпленочная. Короче, теперь дальше идем мы с вами вот сюда в шахту. Ой. Что же за фигня? Все, ай. Так, блин, а ребята, у нас есть факел? Ну да, вот нужно сделать факел. Ну что, вот путь в шахту раскопки. Вот мы его и улучшили. Теперь две серии будем копаться вот в шахте, ну да. в принципе все, все, что я хотел в этой серии сделать. О, вот, ребят, мы еще и железо нашли. Нам бы надо было бы найти алмазы, да? Алмазы или, ну, желез уголь надо еще найти. Опа. А нет, не показалось, что это было. Не алмазы мы вряд ли найдем скоро. Знаете, сколько тут еще копаться надо до алмазов? Я уже почти всю киркус сломал. А алмазов так и не нашел. Да, ничего не нашел, Ну почти. Только железо, кусок нашел. Ну что, серьезно, ничего не по ну, Кроме.. Кроме.. Кроме парочки железа. Вот знаете, это, золото это хороший знак. Это иногда знак того, что рядом алмазы. Можно, ребята, вот так поступить. Уголь нашли. смотрите, f3 плюс g границы чанг. Ой, блин. Короче. Так, у нас вот здесь чанг заканчивается. Давайте плавить железо дальше. Ой, железо. О, у нас целых 10 железа, прикиньте. И уголь сейчас еще нашли. В каждом чанке ребята есть алмаз. Ну шо, ребят. Нашли Чанг. В смысле нашли Чанг. Ну вот, короче, здесь где-то у нас вот еще 7, 7 кусков. Не пилось. Сделаем доски, они нам понадобятся. Ни в коем случае сундек не делаем, ребят. Ни в коем. Короче, алмазы всегда находятся по одному, по одной горке, по каждой мчанке. Не знаю, может копаться... Серьезно. Блин, я даже на высоте двадцать девять копался. Я просто не мог тело мазать. Серьезно. Короче, ребят, я не знаю, что делать. Да, у меня сломалась кирка. Я вообще не знаю, где я... Где тут место, там где я вверх копался. Короче, в следующей серии все найдем. Я вообще кругами хожу, короче следующей серии. Найдем. С вами Белый Всем пока.